Приветствую всех любителей видеоигр. Поиграем сегодня в 7 сентября. Игру посоветовали, естественно. Ну, почитал я. Отзывы. Как, насколько мне известно, это было сделано российским разработчиком. Вот, эм, не знаю, насколько большая у них команда Эмика Games, Мне, оказывается, еще есть несколько игр. Я так посмотрел с ними обзоры игры, поэтому посмотрим. Будем ли мы еще потом играть. Играют в а так всем желаю приятного просмотра. Страшилки я играю редко, поэтому не знаю, насколько много меня хватит. Но мы поехали. Почитал немножко. Блять, уже какая-то крепота. А, то есть все настолько прям быстро. Окей. Um, okay. Так, а что-то как-то громко. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. Нифига сельф. Так, там это самое. Чьи-то уши. Поиграй со мной. С Новым Годом. Отменить? <связываем> не хотел, ну ладно. Так, и во что играть будем? Звезда. Все-таки отхожу. Ага. Игра не обещает быть длинной, насколько мне известно... Минут на сколько. Блин, надо было еще осмотреться. Ну, говорят, минут на 40. Несколькими часами. Раз. Скоро пойдет дождь. Нужно идти домой. Миру мир. Написано по миру. Дима. Играем за Диму, значит, 19 вечера. Отлично. <с> Ультра. <noi> <с Parece> а да ладно, ставим. Единственное, что не нравится, это. А как отключить? Наверное, вот... Нет, это не то. Это не склаживание, просто обработка это не то. Эффекты чуть пониже сделаем. Эм, Продолжить. Меня бесит вот это вот размытие при движении прям, прям конкретно. А, вот настройка видео. Нет. Вертикальная организация. Максимальный FPS без лимита. Ага, лимита нет. Значит, 144. Масштаб рейтеринга. Разрешение. Понятно, понятно, понятно. Ну, как-то это самое. Ну не знаю, ладно, включить зажигалку. Так, а как ее зажечь? Включить то я понял. Не понял. Так, она горит, а почему у меня огня нет? Может быть, чего? Может быть, вот так? Так, ладно, хорошо, зажигалка без огня. Но она горит. А вот. почему она там не загоралась? Так, значит, нам нужно идти домой, а мы не пойдем домой. Сначала надо осмотреться. Такие игры обязательно должны отдаваться внимание. Ой-ой-ой, на стенах что написано. Да мы еще пойдем домой, конечно. Блин, осмотреться не дают. Так, значит, на стенах интересные надписи. Вороны, голуби. Можно сфокусироваться как-нибудь. Опа! Это что такое? Это парень курит, и девушка. Ничего не понятно. Но очень интересно. Вижу что-то красное справа. Просто хотелось реально осмотреть вот на анархию. Анархия, мать, на порядок. Так, как-то... Какие отражения. Блин, выглядит на самом деле красиво. Прям, знаете, прям прям по-старенькому вот Эти трубы сразу вспоминаю вот эти самые. Тут горячая вода, горячая вода проходит Прям, да, вот эти вот самые да. Прыгать можно, Прыгать нельзя Ага, бежать ты можешь только Ну, нельзя назвать это бегом Ну, что-то типа бега Так, прыгать нельзя Меня это уже бесит. Просто придется обходить полностью все Это прям немножко Напрягает даже, я бы так сказал И как, конечно, громковат Немножко ну, что поделаешь? А, на я залезть смогу. Смогу. Так, так, так. А присесть? Блядь. Понятно. Не получится, увы. Опа. Криповенька. Типа масочки детские? Нет, не масочки. Опа, паутинка. Вы слышали? Река. Не могу сказать, что это прямо было так. У меня где-то когда-то. Да блять, я не могу пройти через путь. Ой, колеса. Блин, ну выглядит это все атмосферно очень даже. Кстати, почему дождя нет? Это только сейчас, только сейчас до меня дошло. Понимаешь, что бывает, как грозы, молнии, без дождя. Но... И будет мы для того, мы, где нас любят, мы не любим, а где не любят, любим, любим мы. А, я понял, такие цеплятки. какие красивые. Ну, естественно, все их узнали. Кто не узнал, может сделать пуст по фото. Матрикс Энн, Кейм. О, это это? Помощники, наверное, скорее всего. Ну, отсылки на помощник сидя. Опа. Ап. Ап. А, тут, может по стрелочке проходить, представляете? Так, ладно, значит, что у нас по управлению? О, приближение на Е. Так, возвращаемся к надписям. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну да так было и будет, не для того мы рождены не любят мы не любим. Что тут, че тут не пойму. Наверное, когда не любят любим мы. Так, если можно фокусироваться, значит это все не просто так. О, тарелка. Не... Это прям старый, это прям офлайн. Быть О, каких годов-то. Сой жив. Ну, ладно, пойдем внутрь, рассмотрели если ним ну и хватит. Ваш почтовый индекс. Ну, хоть какие-нибудь цифры бы левые написали. Чебуратор. Ой, блядь, все это на превьюшку. Блядь, ты меня сейчас так напугал. Это все можно было бы на превьюшку даже использовать. Хуй жив. Блин, ну, кстати, качество изображения прям на высоте реально. Мне прям нравятся все эти детали. Жалко, их ничего подбирать нельзя Заказное письмо почтового, почтового. Почтальон Печенюшкин Почтовая служба Почтальон Печкин Так, а в какой квартире я живу? Хорошо, давайте за вот теперь вопрос начнем Так, посмотреть задачи О, Аня сказала, что оставила мне сюрприз Возле двери Ага, то есть это я и Аня Все понял Какая Аня? О, дизелгейм Счетчики даже цифру видно Вот это реально молодцы Ну-ка, если выключу забегалку Блин, вы посмотрите, как это все качественно Сделано Блин, люди реально старались Скайридимет О, него Лешка Джастами Нес кафе Кстати, раньше и вправду так сделали эти баночки беломор канал Рабочие Блять, меня ворона там напугала. заерзало, там. Меня ж немножко передернуло. Хоррор канала из ада. Хоррор геймс. Ну, это хуй жив, понятно. Блять, мне прям так, прям и хочется все осматривать, если честно. Бальторез. Что тут? Резая. Наверное, правильно будет так, да. <смех> ука. <смех> тут, наверное, вот так вот чуть-чуть не хватает. Джейкоб Фостер, Винди 31. О, вот-вот-вот оно, человеческая. Вот это, по-моему, превьюшка моя новая, какая там. Очень похожа на превьюшку. Я ничего интереснее найду. Это был Дождь, Тони Геймин, Плейзул игровой канал Зоди, Сомплей, О, The Brain отсылка. Значит, наверное, где-то наверное, еще кто-то есть, поинтереснее. О, киса. О, погладить можно. Как? Как гладить? Ага, левая кнопка мыши, понял. Сейчас я как обоснусь. Все? Хорошо сделано, Киса. Так, что еще можно найти интересного? Ну, отсылки на ютуберов. А, вон, вон, понятно, где я живу. Так, что у нас тут? Обнимаю, приобнимаю, Никита Сударь. Борудин Плей. А, понимаю, приподнимаю. Так, ну это, естественно, граффити. Всякие эти рукожопские. Ты лучший. Это, наверное, есть сюрприз. Это мы потом посмотрим. Блядь, не дают подняться. Он еще одна киса. Отсылка, кстати, на Киберпанк. Это, это мне так кажется. Потому что в конце ты тоже встречаешь кошку. А в мире Киберпанка встретить кошку, ну, знаете, единица. Ну, типа, ну, нельзя увидеть кошку. И она как бы как предзнаменователь. Ну, давайте возьмем его. Как взять? А, вот, рисуночек вижу. Аня и Дина. Хорошо. Что там? А, а как посмотреть-то? Понятно. Бля, сейчас я зайду. Охуенно. Это же все-таки как-никак это самое. Страшилка. Папа отключает электричество в квартире. Нужно его включить. Ох ты ж, блядь. Зеркальце разбито. Я, кстати, в нем, по-моему, вообще не отражаюсь. Я же должен хоть в каких-то кусочках отразиться. Нет, я в нем вообще не отражаюсь. Так, хорошо. Нужно включить свет. С праздником. Ага, Май.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 Папа быстро решил, с кем перевезет коробки. Родители забрали все нажитые вещи из нашей прежней квартиры. Даже эту записку. А, все, я понял. Это мы в новую квартиру переехали. Хорошо. О. Бля, вот, вот этот вот э, фотография сверху. Почему-то мне Митина напоминает, если честно, вот эта школа, Высоточки у них там были. Ну, Кремль, понятно. Хорошо. Так, свет надо включить. Но тут все просто. Блин. Открой коробку с подарком от Тани Вот эти вот Мне на ухо, это было прям вообще Так, что у нас там? Ёбнешься И нахуй ты ее открыл Ебать он, криповый Это эльфчик А точно Таня ты это подарок Можно приблизить его как-нибудь? Нельзя, это можно осмотреть хорошенечко мне нравится то, что когда ты смотришь на более ближние какие-то детали, оно так затемняет сзади все. Но выглядит классно, ну, ладно. Какая уродливая кукла. Я она ее взяла. Так, задача. Иди в свою комнату. Зажигалочку-то не ту... А, это не зажигалку потушили. А, это свечку потушили. Или это я ее потушил? Это моя комната? Не похоже на мою комнату. Ну-ка, закрой дверь. А, я понял. Здесь больше никуда нельзя, Да. Опа, туфли Это мои ботинки А в обувницу не хочешь ботинчики перебрать? О, это еще телефонный коммуникатор старый Сейчас, кажется, все по телефону по-другому работают По-моему, у нас часы встали Время-то не идет никуда Надо батарейки поменять Андресоль По-моему, вот эта штука таракан Я, конечно, не уверен Ну-ка Ага, они вообще никак не взаимодействуются Закрой дверь, что ли Опа, розетки нет А как тут горит свет, если здесь нету выключателя И весы сломались ну, Вообще, что-нибудь в этом доме работает нормально? Где-то я что-то услышал А, тут проход из комнаты в комнату Все, понял, как в старые добрые, я понял Ага, радио А дверь за собой закрыть. Разберу рюкзак. Прошло уже три недели, как я учусь в новой школе Теперь я с в одном платье. Хотя это меня рад. Хоть это меня радует. Так, это потом. Да, сначала за компьютер сядем. А, дверь начал сначала закрыть. Блин, дверь не хочет закрывать. О. вот эти календари даже я помню. Ты все... О-о-о-о. о Это все полотенце. да вот они, батареи высшего класса. Ну, кстати, не у всех были такие. А вот эти гармошки были у многих. Закрашенные окна, естественно. Или это просто грязные? Нет, это просто грязные. Так, мир, труд. Это день труда. Опа! А вот здесь часы работают. Подождите. Нет. Они отстают на час. Прикольно. То есть это сделано типа. Прикольно. Ой, я могу и радио переключить. Я просто правда хочу все смотреть. Я не могу так. то там такое, что-то знакомое. Поближе присмотреть. Белизис, чего. Ладно, поехали. Криптовак. А ты так сейчас время О! Чего? Ужасы пенсионерских лагерей Интернет опять лагает Чего? Что там самое плохо? Плохо видно Э, куда? Куда ролик делся? Я ж смотрел Говорят, хороший ютубер, надо посмотреть Я теперь запомню видос, надо бы его посмотреть Так, что у нас тут еще есть? Ну, а видите, это, наверное, это все в избежание этого, как оно называется, авторских прав. Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотел расставаться. Позвони мне сегодня в 22.00. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. И внизу. Аня, сердечко. Мама обычно оставляет записки на холодильнике, надо проверить. А потом я позвоню. А, я уже рюкзак типа разобрал, то есть я хотел посидеть посмотреть YouTube, но интернет залагал, почему-то картинка выключилась. Очень, ну, конечно, хорошая отсылка на каких-либо ютуберов. А в этой квартире неисправно проводка, постоянно врубается свет. Все, я понял тебя. Надеюсь, ну ладно, тут как-то прийдет. Ёбаный Началось, началось. Посмотреть задачи. Посмотреть список задач на холодильнике. Но ну, это мы можем. Так, подождите. А, вот. Мы живем уже здесь три недели. 29 сентября. Так, не понял. А что-то почему-то игра называется 7 сентября. опять провод куда выбит, наверное. Ну, это кухня. О, чебуратор. Вот она, соль, сода. О, а здесь часы нормально работают. Ну, тоже на час отмойки Но ключи, открывашка. Опа-опа-опа-опа. Что за баночка? Непонятно. О, старые перечницы. Так, не понял. Не понял. Ну, там свет горит. Это ванная. Да, эстал. типа. <свят> О, подождите-ка. Нет, это нормальные названия. Просто их хрен прочитаешь. Ну-ка, если разжигалку выключить. Ага, все равно ни хрена не видно. О, сгущенка. Рыба. Там говядина. Тушеночка. Так щенку-то чайничек закипает. Так, записка. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем. Но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее справиться с переездом. Давай, давай завтра. Когда я приду с работы, поговори. Хорошо, мам. Я помогу вам. А, все, это уже еще разочек. Так, еще одна записка. Задача на сегодня. Расправить диван. Помыть посуду. Прибрать в большой комнате, прибрать на кухню И вынести мусор Хорошо Так, а как прибраться? Что сейчас было? Ничего не знаю Блять, тут, да бля, что ж такое О, семечки, естественно Опа эм. Интересная бутылка Об этом мы, естественно, говорить не будем О, балкон Ни хрена себе Классное место. Закрой дверь. Так, когда папу сократили на работе, родителям пришлось продать нашу квартиру, чтобы заплатить за кредит. Теперь мы живем здесь и, кажется, начинаем все сначала. Так, Аль, подожди, все сначала. Это, конечно, хорошо, но что вы делаете? Я вижу мультиме... мультиметр или мультиметр, не знаю, как правильно точно. Ну, провода, радио. Что-то я не... не очень понимаю, что они точно делают. Не проверяй пальцем там болтун на охотку для врага. Не туши водой электромотор. Вода проводит электричество. Так, ну ладно, хорошо. Это-то хорошо. Так, у меня есть задача на сегодня. Что мне делать? Просто я знаю, что в этой игре ну, типа, ходить надо вокруг да около. Как говорится. Так, ладно, давайте проверим задачи. Или мне надо постепенно расправить диван? Я, как понимаю, надо все постепенно делать. У меня шифта, кстати, нет. Ну, то есть, чем я могу присесть. Фу, баночки закатаны. О, еще вверх торможки. Все как надо. Все, все как должно. Так, расправить диван. Это Ага. Так, что там дальше? Помыть посуду. Ух ты, блядь. Мама всегда мечтала преподавать музыку. Но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский. Папа купил ей пианино на день рождения. Мама была счастлива. Она не могла продать его вместе с квартирой. Братан, ты, а ты что здесь-то сидишь? Смотрите, какой крипу. Блядь, красота. Так, что поиграем? Я бы поиграл, честно, но я немножко занят. Ты думал, я через так пойду? Я же могу через, через балкон. Блять! Ты нахуй я тут стоишь, слоняры. Еба. Подожди, а с другой стороны? А ты знал, что я пойду, да, через балкон? Интересно, знаешь, если бы я пошел там? Подождите, если время идет... Подождите, если время идет, ну, как бы, в реальном времени... Просто даже любопытно стало. Если перевести у меня часы на 23.20... Получаю... Не, на 23.45... Били 50, фиг с ним И дождаться, когда у нас на часах будет 10 часов В игровых времени То можно ли это считать концовкой игры? Потому что мы не будем ничего делать, если время реально идет И он позвонит Ане Хм, хороший вопрос Опа, чипы электронные для системных плат А, то есть я понял Так, ну ладно, мы пока посуду Ой, блин, не надо Итак, я, а, я так здесь треновый, на несколько так. ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Чё, Короче, работает? мы блоги. Текст на 2 секунды, как ты можешь считать его 8 лет? Я хочу тебе ударить. Это по радио заиграл. Отсылка, кстати, на еще одного хорошего Ютубера. Смотрите, все закрыто. Слоник пропал. Слоник пропал. Приблизись к большой комнате. А, только что играл радио. Так, стоп. Ага, выбора мне теперь не дают. Бля, жутковато мне идти, если честно. Что это сейчас было? Ты? Хлеб. М магнитики. О, берю сам. У меня такой холодос был. Холодильник образованного задержания. Так. Да. Блин, шифта нет. Это прям немножко аж прям... Не то чтобы нагнетает, но... Но страшит, страшит. Эх, что, мать, до свидания. Ладно, ладно, мне тебя не боюсь. Так что не переживай. Ты кто, блять? Так, ой, опять свет вырубила. Блять, Ой, что не так с этим рубильником? Да блять, что ж мне теперь кругами ходить? А что, ты сидишь? Не сиди. Так, а что мне надо в большой комнате прибраться? Бери блинник, так, прибирайся. У тебя зажигалка есть. Блять, еще и через... по -то... Ух ты ж твою мать. Через этот самый, через балкон. идти? Не, я туда не пойду. Иди-ка ты нахуй. А не даст, да, наверное? Блядь, не да, Надо идти к ней. А, я буду в пол смотреть. А зачем? А вот, кстати. Ну ладно, ладно. Я ж все пропущу, тогда все самое интересное. Как меня там пугают, все такое. Ох ты что, мать. Не очень люблю такие игры. Ну, что поделаешь. Так, что там по задачам? Прибираться в большой комнате. Ам. А что прибирать? О! Итоги науки. Что там Цой? Достоевский. Маковский. Блин, сколько интересных книг. Ой иконы. Ну куда же без них-то? Ой, это прям вообще святое. Опа! Родители чьи-то, дедушка. О, ну тройничок у меня такой до сих пор есть. Возьми веник. Да возьму я, возьму, подожди. Так, русская горка, рэп, сборник русская. А, ну это вот, это самый лучший, ой, диски прям. Этот панасоник. О, ширипс. Ну или филипс, одно из немногих. Почитать можно? А, ну, кстати, текст непонятный, но в принципе, если приблизить изображение попробовать, можно что-нибудь и вычитать. Ну это таблетчики, она альгина, спиринка, плевит. Куда же без него-то? Вот это. это. Ч? Кавариновая мазь, бинты. Ну, короче, все прям как надо. Так, ты берешь веник. Все, что ли, прибрался? А как прибираться-то? А я yeah. сейчас опять сейчас. А! Все, типа прибрался. Приберись на кухню, а мы здесь. Пойдем на кухню. Я уже, блядь, через балкончик сходил, спасибо. Так и что? А, из так. Сейчас меня что-то напугает. Я даже не хочу смотреть, если честно. А что че, так все просто? Осталось выбросить мусор. Ну, блядь. Но выбрасывать мусор, естественно, здесь. Он, он сидит, сейчас он меня хватанет, смотрите. Я отвечаю, сейчас поймает за руку. Ну или за лицо. Надо выбросить эту дурацкую куклу. Нет, зачем мне? Выбрасываю ее. Да зачем? Это подарок. Не, ну это глупо, если честно. Я бы не выбрасывал. Ну, да, она выглядит страшно. Крипово. Вот вы посмотрите на эту заставку. Стоп, она вообще у вас есть? Может быть, и есть. Так, выброшу мусор и вернусь домой. Хорошо. Так, думаю, уже падик весь осмотрели. Ой-ой-ой-ой. Ой, -ой, ой какое качественное... Какое качественное... Вообще хотел просто на уличку приблизить. Ой, что сейчас было? О, тут теперь нормально видно слово «сука». Ну, можно царапались здесь. Так, ну мы здесь все, в принципе, читали. Ой, шрифт появился. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой. ой шрифт появился. Ой, красота. Ой, мячик. Можно пнуть? Хотя... Так, можно. Я упнулся так, а где мусор? Мусор, как где ты? А, вижу мусор. Жалко, прыжка нет. Опа. Водка, домашняя. Да, Этикетка-то какая бомба. Так, наконец-то я выбросил эту дурацкую куб Да верни ты ее. По-моему, вот это моя новая превьюшка. Ладно, посмотрим. Тут каждый эффект это уже превьюшка А, ринжер, одну что бросать Пересели Кто заметил? Красавцы Теперь они смотрят в сторону квартиры А я сейчас придом, меня так, блядь Съебаный рот, что это сейчас было? Почему дверь открыта? Ты думаешь, я туда пойду? Чего? Понятно, давай зайдем. Закрылась за мной. Идти выход. Блядь, вот ты дурак. О, прикольно. Ну и как раз куколка это Это жутко. Черт, что за глюки? Кто это женщина? Так, ладно. Это надо ходить туда-сюда, да? Ага, сейчас. Повесил. А, и там куколка. Это дурацкая. Упа, Заклотили все. Вот так вот пришли сюда. Тут вот заколотили. Теперь следующая картинка. Ничего не происходит. Возвращаемся обратно. Ну, это знаете, вот так вот. Ходи пугайся. Что там произошло? Я понял, что она повесит. Все, типа. А. чем я делать? -то? Кукла смотрит куда-то налево. Так, кресты валяются какие-то. Ну, расскайте. Что делать? Может, сконцентрироваться надо. Да не, может забегалку потушить. О! Так, поиграй со мной. Угу. Да. О, о, пойдем поиграем. Угу. Ну нахер, я иду домой. Пойдем. Так, по своей задача. Вернуться домой, ну это понятно. Мой дом? Не мой дом. Сейчас меня опять напугают, поэтому пуху. Я как бы уже готов. Она как бы держит в напряжении, но не то, чтобы прям уж прям совсем. Но есть, есть такие прям Мне нравится. Опа! Какого чёрта? Опять выкинуть куклу? Ответить на звонок. Время? Пол третьего ночи. Так, где звонит-то? Не, подожди. Меня нет. Где телефон звонит? Где-то здесь. Да, блядь, стой, блядь, где ты? Да ебать. А, блядь. А, нет, не, блядь. Где телефон? Мы живем здесь уже три, это я понял. Где телефон? Так, ну я его слышу. Вот прям близко. Ой, быстро, лучше разбит телефон деньги мне прям ощущение что он прям близко О, шкаф шкафчик прятался да ебать может быть это демофон все-таки звонит я не могу на него ответить да нет не демофон пойдем с на кухня может на кухне телефон да какой невнимательный дима да дима ты куда пропал ты часа три назад зашел к себе в подъезд Моя комнаты выходит во двор. Я видел, как ты выносил мусор. Так. Я зашла в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, решил проверить, но не думал, что прошло столько времени. А о какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Что? Ты уверен, что это она? Аня, а где ты нашла ту куклу-гном? И зачем мне ее подарила? Дим, с тобой все в порядке? Я не дарил тебе никакого гнома. Ну как, ты оставил коробку, сниму двери и рисунок. Дима, тут кто-то есть. Это что еще такое? Нет. Аня, что происходит? Что ты увидела? Бросили трубку. Ебать, еще и заколотили. Ух ты ж, блядь, еще и заколотили все. Мне нужно выбраться с дома. Сани, что-то случилось. Ух ты, бля. Так, сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? Чего, блин? Чего, блин? В третьем шкафу. Засчитай до пяти и иди налево. Раз, два, три, четыре, пять. Найди четыре елочных игрушки, когда пройдешь через люк. Какой люк? Блин, мне нравится, прикольно. Так, какой люк? Подожди. Это не люк, но это дверь. Может быть, просто плохой перевод, но... А если бы я не сосчитал до пяти, интересно? Прикольно. Так, ладно, ладно, допустим, может быть, через дверь? Так, это какой-то... Это, походу... Он Аню принес. А, вот и Люк. Так, подожди, не понял. Это, судя по всему, пароль был. А, 3, 5. 3, 5. 4. 3, 5, 4. Ну-ка, пробуем. 3, 5, 4. Ну, я просто по последовательности заданий подумал. Подождите, а может быть. 5, 3, 4. Ну-ка. 5-3-4. 5-3-4. Нет. 3, 4, 5. А, еще одной цифры не хватает. Не понял. Так. Найди четыре лошадь игрушки, когда ты пройдешь через люк. Ну, должна же быть какая-то подсказка. Считай ты пить на... А, знаете, что я забыл? Где-то он же про ножи еще сказал, правильно? А, вот, вот это самое начало, правильно? Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? Три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. 6, 3, 5, 4 Подожди Не понял Поехали, ладно, поехали вот так у Возьму Вот, сколько ножом Ножей я спрятал в третьем шкафу То есть, допустим, подсказка Вот эта вот елочная игрушка, это 3 3 Я уже не знаю просто откуда ответы брать а, Потом Ножей, раз два три 4, 5, шесть шесть ножей, но ну, я насчитываю 6 Допустим, 3, 6, 5. 3, 6, 5, и там 4. Правильно? И там 4. Так, поехали. 3, 6, 5, 4. О, и вправо все верно. Так, левый Ctrl. Ага, ну сейчас будем искать... О, емае, ебаная хуйта. Сейчас будем искать елочные игрушки. Или мы не будем, блядь, елочные игрушки нахуй. Так. Здесь осмотримся хорошенечко. Ну, я дверь сразу открою, раз уж нас будут пугать. Так, пугать юмор. Так, ялочных игрушек не вижу. Эм. Печень, глаз. Или легкая. Ой, хоть дверь закрыть можно. Куча подарков везде вокруг. Так, это первое. Блять, бегает еще. Или я прятаться должен? Блин, не люблю эти все прятки. Ты там, блядь, ходит. А Здесь мне не нужно будет прятаться, чтобы найти какие-то там игрушки и так далее и тому подобное. Правда, не люблю это все дело. Так, и не искать. Или они прям так, по мере прям прохода будут. Где-то я видел ломику, у папы. Ага, посмотреть задачу, Найти его. Не, мы играем. Ну-ка, не пугай меня. Мы играем, подожди. Четыре игрушки находим. Ёлочка. Блин, это же труп. <laughs> да мне только сейчас дошло, что это, ну, прям труп. Так, ладно, ага. Сюда пока не заходи. Все, понял, хорошо. Это ножницы. О, нож. Я, кстати, его уже давным-давно бы схватил. А, может мне же ходить на тут... А, ходить на туда обратно, блять. Конечно, сейчас. Так, тут есть что? Нету ничего. А, во! Ха-ха, я его забрал. Ищи. Ну, блять, постер мы спрятал. Так, что-нибудь поменялось? Так, глазка Яргс, все закрыто. Ничего нету, тараканы бегают Еще эта да, свеча стоит, не тут освещается Очень плохо Кто-то где-то что-то живет. А, ломик-то я еще не, Сам не нашел Так, мне надо пустер найти, что ли? Ну-ка, дверку пока прикрой где тут спрятал. Так Я еще не смотрел на стола. Кто так вкусно ест? А что, можно? Нельзя. Так, тут ничего интересного. Тут тоже. Подарочек. Блядь, я уже не знаю, где чуть я что не посмотрел. Так, пойдем еще раз обратно. Так, ничего не изменилось. Это мы уже прочитали. Ты зачем-то сурикалку включаешь? Не, я понимаю, так будет лучше, ну, как бы читабельнее все такое, но... А, туда можно посмотреть ну, я вижу болтарез. Так, мне нужен ломик Все, я понял, короче, ищем лом Шкафчики открывать можно? Так, это не открывается Это тоже, это тоже, это тоже, это тоже Так, значит, там ищем Я понял Так, ножку ешь лампочки по Блять. А <связывая> вот он. ух ты, пробежал маленький. Так, теперь открываем. А елочные игрушки-то? Из... А, Бля Так, он спрятал игрушку на Рождественской елке. Ух ты, чуть не пропустил. О, блять! Так, тебе нужен болтарет, я спрятал его в шкаф. Ну открывай. Хорошо, блин. Ладно. Так и знал. Вот прям ожидаемо было сейчас, честно. Очень, но все равно страшно. О, время пол пятого. Или стоп. А нет, пол первого ночи. Так, и, а игрушку, да? Но ну, я вроде взял две игрушки. А мне надо собрать 4 Может быть здесь еще одна есть? Это я так предположительно просто пазырку. Блин, натолкся прикольно. Так, так, так, так, так, так. Тут ничего нету тоже. Блять, слоник стоит, меня пугает здесь, напрягает. Ладно, открывай. Стопетки И... Нет, ничего страшного, ладно. Блять, что Этот постучать тут могу? А, нет, могу открыть? А, стоп, а зачем мне ванну? Мне надо свет включить. О, выход. А, нету выхода, я понял. Так, здесь никаких игрушек нет, здесь записка. Так, еще одна елочка. Пойдусь. Не хочу снять. А надо. А вот и игрушка кто-нибудь не отцапни, да, за руку, блять. И, ну, конечно. Так, я в сторону кухни. О, а, я по-моему так вот делаем. А, -а, а. Оп. А так не напугаешь, прикинь, без света. -то. Так и чё? а не прокатила о, ни хрена. А мы без света почти. Свет. А какая разница, я не вижу. Стоп, я ж три игрушки нашел только, да? Да. А вот он сидит. А, ну вот как раз продолжение четвертая игрушка. Бери ее сразу. <соценно> так, вс задача. Нариди рождественскую елку. Так, ну поиграй со мной это понятно. Вот он сидит, блядь. О, елка Подожди. Тут что, мне обратно возвращаться? Я не хочу. Спасибо, какая рождественская елка, блядь, в сентябре. Это... Ты подумал хоть об этом немножко? Тут по всему, нет. Ну, ладно, пойдем обратно, наряжать рождественскую игрушку. Кстати, я лучше свет выключу. Ух ты, блин. Ебать хуйнина. Стой, я иду к тебе. Эх, А я шел к тебе. Правильно я без света думала, блядь, я что, тебя испугаюсь, что ли? Ебанина тут пришла меня пугать. А какая рождественская А, ух ты, блядь, ты зачем меня пугаешь? Сидит, блядь. Сидит такой, ждет, когда я елочку наряжу. Проснишься? А Че ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторец есть. Это сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Блядь, который сейчас? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Блядь, я до сих я пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши я что, же блядь, там, засну? типа, почки-то до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться или как-то так? Так, а зачем я взял болторец, да, если реально? не было Я не мог никак, блядь, не происходящее. Это видео интерес, как называется? Так, я не понимаю. это ебать! квартира сводит меня с Так, вот это стандартная, стандартная, стандартная была. Стандартная Скрэма, стандартная стандартный. Я еще здесь? неоднократно не Мне нужно позвонить А, все типа. Вот это мы закончили Ну, кстати, в принципе. Я долго все осматривал поначалу. Очень красиво сделано, мне понравилось. Интересно, такая вещь. Страшненько, есть такие как бы.. Страшненькие моментики. Но детализация текстур типа, прям вообще на высоте, прям пушка. Мне понравилось. Поэтому подписывайтесь на канал. И на всех, кто там был. О! YouTube чел Правда, вот там вот говорят. Хорошие вот они, самые Саммер. А, тут даже еще и видео показывают. А, кто переводил с португальского на немецкий? Рубин Ньюзерман. Ух ты. Интересная такая, немножко где держит в напряжением Но, в принципе, она слышит. Мне интересно, будет ли что-нибудь после титров. Ну просто, как я понял, просто усмотр. А там уже точно это или нет, кто знает. Ну, выполнено очень хорошо. Спасибо за просмотр. Выбор уровня. А, все понятно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзора. Всем спасибо. Всем пока.